Я сегодня хотел, чтобы мы поговорили о высшем образовании, именно об известных э, университетах, э, такие как Итон или Оксфорд. И вообще, э, чем отличается система именно высшего образования от других стран, от той же э, Америки, например. Ну, три, мы уже как бы рассказали немножко о школах, о среднем, скажем так, образовании, о A-levels и так далее предуниверситетском, а фактически это первые два курса университета, как я уже говорил в свое время. И теперь мы переходим вот именно к системе, так сказать, высшего образования, то есть непосредственно магистратура и, собственно говоря, высших университетов, как вы знаете, в Великобритании, таких известнейших на весь мир, их их действительно, вот вы их практически всех перечислили, плюс Кембридж, да? вот это три таких Главных. Причем Итан он в данном случае не является университетом, он больше как колледж идет. Вот. Но я вам хочу сказать: Итан очень интересная вещь. Я в Итан первый раз попал где-то в 92-93 году. И меня удивило, насколько британский образ жизни там был внедрен. Ведь там они чуть ли не, знаете, интересная вещь вот воспитанники спят на, практически на каких-то панцирных сетках. Там чуть ли не не дают матрасов, они умываются холодной водой. Ну, так было это вот 30 лет назад, я не знаю, что сейчас происходит. У них очень специфическое питание. И я вот обратил внимание, то есть, ну, я имею в виду, какое специфическое? Пуританское питание, скажем так. И когда они выходят на улицу, это, это же все в Индзоре находится, там вот через речку, через, так сказать, Темзу, от, вот где эти так сказать, королевские лебеди плавают и так далее. Ну вот. И а, они такие, как голодные, знаете, как голодные курсанты военного училища где-то в России, бегут в какой-то ларек, что-то хватают, едят. Думаю, боже мой! Это же люди, за которых там платят 40-50 тысяч в год их родители, которых там, так сказать, воспитывают соответствующим образом. Ну, это, так сказать, личные вот такие вот впечатления. Но говорят ведь как, там даже до я не знаю какого точно года, я боюсь соврать, но суть состоит в том, что даже была разрешена определенная, так сказать, такая система наказаний. То есть их линейками били по рукам и даже по спинам, чтобы ровно сидели. Ну, слушайте, насчет традиций, я вам приведу привет из Оксфорда. У меня товарищ там учился в свое время. Ну, это тоже 90-е годы, к сожалению, вся, вся моя информация, она базируется вот того периода. Так вот. Когда он туда поступил, ему нужно было... Он не хотел жить в общежитии, а решил, хотел снять жилье. Так вот, в деканате, когда он стал спрашивать разрешение, ему сказали, да, но не дальше, чем 20 миль. Слушайте, а почему? Почему 20 миль? Почему не больше? Почему не 40? Машина же это как бы... А вы знаете... Это узаконение, введенное в 1896 году. И тогда рассчитывают, там шин-то не было. Тогда на конной тяге. <свят> <свят> так вот, чтобы студенты успевали к занятиям, надо, чтобы это было расположено их жилье, не больше расстояния, чем 20 миль. То есть это все на лошадях очень... Можно опоздать, поэтому нельзя. Вот вы понимаете, какие вещи? Ну, конечно... Я многократно бывал в, в Оксфорде, ну, вот у меня товарищ там оканчивал магистратуру и докторантуру, то есть как бы весь вот этот вот цикл, и, конечно, я хочу вам сказать, что а, очень тяжело было, очень тяжело, учитывая то, что в Москве он с золотой медалью окончил школу, с отличием диплом получил после финансовой академии, а здесь так сложилось обстоятельство, что он ну, практически чуть ли не остался на второй год. Это к вопросу, и как он крыл советскую систему образования, которая нулевая, в частности в области экономики, но это я вам тоже могу подтвердить абсолютно. То есть просто смешно, просто не с чем, так сказать, сравнивать. Одним словом, конечно, это элитарное заведение. Их постоянно критикуют, что они не принимают какое-то количество из бедных семей. Что они постоянно не выполняют план по, так сказать, принятию представителей бедных семей в эти университеты. Но, к сожалению, та же практика сохраняется. Конечно, они хотят, так сказать... Показать, что они самые лучшие в мире, что они, так сказать, учат демократии. Но какой демократии они, простите меня, учат, если там э, учились все практически диктаторы арабского мира и их дети и так далее. То есть, ну, в общем-то, так сказать, вывеска красивая, но результаты, я вам хочу сказать, не очень. Тем более, что вышло целый ряд, э, и, кстати, сериалов и Великобритании о том, что э, там... Существуют очень специфические, извините, э, так сказать, отношения между студентами. Э, есть и насилие, есть и всякие развратные, так сказать, вещи, которые происходят. И такие, такие кстати, вот сериалы, они на русский переведены, транслировались, я помню, э, ну, в России, по крайней мере, на русском смотрел. Здесь я смотрел, но на русском языке. То есть об этом уже вот этот ареол того, что это величайшие, крупнейшие университеты, конечно, он, он уже сейчас снизился. И прием туда тоже, и качество преподавания тоже. Но я вам, вот как по, по, по словам опять-таки моего знакомого, у них на потоке, в их конкретно колледже в Оксфорде, преподавало трое англичан, остальные были... Разные, скажем так, представители разных, так сказать, этнических групп и так далее. Я не хочу сказать, что только англичане все очень хорошо знают, даже наоборот. Но, по крайней мере, вот по отношению, имеется в виду по уровню знаний, преподаватели, скажем так, которые, которые ну, англосаксонской, так сказать, нации, они выше просто по, так сказать, тому, как вот что они дают своим студентам и как те это все, так сказать, воспринимают. Ну, я еще раз повторяю, это может быть субъективное мнение, но, по крайней мере, на сегодняшний день, еще раз повторяю, статус этих учреждений как бы стал ниже, и, в принципе, ну, это, наверное, так, так так собственно, и, и везде происходит. вот Высшее образование... Оно имеет, конечно, свою вот эту вот особенность того, что, ну, как бы все предполагают, как у нас в России принято, да, было. Что вот мы закончили университет, ты имеешь, так сказать, право куда-то хорошую работу. Здесь это совсем не так. Совсем не так. Кстати, выпускники Оксфорда и Кембриджа, если у них нет каких-то определенных связей, они практически не могут найти работу, они никому не нужны. Потому что им прямо в лицо говорят, слушайте, теоретики – это вот туда, идите, идите куда-нибудь в университеты, в научные какие-то лаборатории. А знаете, у нас надо деньги делать. У нас другое нужно. Нам нужны люди, которые, у которых есть практика, у которых есть, так сказать, конкретные совершенно навыки той или иной профессии. А от того, что вы будете теоретизировать, писать статьи, книги там, и так далее, и так далее… Но ну, вы знаете, нам этого не нужно. Это конкретный подход фирм вот, к этому делу. И я вам хочу сказать, что, конечно, немного они там пишут. 30 страниц – это кандидатская диссертация. Я в свое время писал 150. Считал, что, не знаю, но это советское время было. Так что защитился я в 1984 году. Здесь 30 страниц. Докторская чуть больше. Где-то 50-70. До 100. Но э, я вам хочу сказать, конечно, э, вот эти вот э, фор, различные формы, э, скажем так, рейтинга соответствующих знаний, они, конечно, здесь другие, абсолютно другие, чем вот которые мы, мы знаем, например, по примеру, там Украины, э, там СССР, имеется в виду Россия и так далее. Здесь все это тщательнейшим образом, так сказать, проверяется всякие индексы цитируемости и многого-многого другого, еще в каких журналах и так далее, и так далее. Это все довольно, ну скажем так, сложный процесс. Значит, что касается того, куда эффективно они идут. Ну, наверное, вы знаете, это в правительственные инстанции, в политику, там да, там это очень и очень так сказать, приветствуется фактически консервативной партии. Я не знаю, есть ли члены, кто не окончил там Кембридж или Оксфорд. Нету там таких. В Либористской 80% ничего не заканчивают. Но это не важно, это уже другой вопрос. Поэтому как бы, а вот если ты, например, химик или еще что-то, ну, знаете, ну, это сложно. Это реально куда-то что-то вот так вот пробиться в этом направлении, это весьма сложно. Аналитическая только работа где-то. А аналитическая работа, ну где она есть в большом количестве? Таких рабочих мест, в общем-то, не, не так много. Поэтому и даже в банках и так далее, это, это весьма, весьма сложно, так сказать, найти работу. Поэтому туда, в принципе, приток студентов английских, чисто живущих, Великобритании непосредственно, он значительно уменьшился. В основном, конечно, иностранцы. Основная масса это иностранцы, и потом они разлетаются по миру. Поэтому, скажем так, вот такая целевая функция того, чтобы готовить высокоуровневых специалистов для непосредственно Великобритании, ну, она, она практически перестала существовать. Хотя рейтинги этих университетов по мировым, так сказать, циклам, они в входят в пятерку вместе с американскими, так сказать, высшими, так сказать, заведениями. Я не знаком с американской системой, я не могу тут сказать, что там, как говорится, чем, чем это отличается. По крайней мере, я могу сказать, что человек, вот, которым я знаком, я знаю, что он закончил, так сказать, Оксфорд и так далее, действительно очень, очень много знаний. Очень много знаний и, ну, разросторонне подготовленный человек, то есть это не скажешь, что, так сказать, и учились там, соответственно, люди очень интересные, и преподаватели были, определенная так сказать, группа была преподавателей очень интересно, вот, а так, в принципе, Оксфорд, например, он действительно состоит, там, я не помню, сколько 30 колледжей, это не один какой-то университет, это просто разные колледжи, причем, что меня поразило, удивительная вещь, вот, э -э, когда ты сидишь там в парке, а рядом химический факультет, и вот такие окна огромные окна, и там что-то такое делается, какие-то пробирки, что-то такое и так далее. И вот я не помню значит кто вот рассказывал, что а вот представьте говорит, себе, кто-то возьмет гранату и бросит, и что будет, там просто страшные вещи могут произойти. То есть безопасность была на нуле, да-то я тоже могу сказать, это вот как бы свое такое личное. Потом, конечно, уже после 2001 года, после вот этой борьбы с терроризмом, там, конечно, все это поменялось. А до этого это было э, все именно так, и, в общем-то, что касается, например, э, вот у меня дочь, она закончила три высших учебных заведения, все в Британии, а, пятая по счету, э, вот, это банки и финансы, у нее там был, так сказать, э, курс, э, затем... Она училась в Лондонском университете, в области археологии совершенно другой. Потом она училась в педагогическом тоже университете в Лондоне. Просто я что хочу сказать, вот мои, так сказать, личные впечатления, что, конечно, система, она дает, требует, высокий уровень требовательности был. Но это опять, что я могу сказать, это 2000 год. Понимаете, что, что сейчас сказать трудно. Конечно, тогда было это все бесплатно. И часто за все это нужно платить. 9250 фунтов нужно платить за учебу. Также нужна сумма на, на то, чтобы где-то жить, платить за общежитие или снимать где-то квартиру, на что-то питаться, как-то ездить, там транспорт и так далее. Так вот, я хочу сказать, что в зависимости от благосостояния семьи, вот эта сумма, она может быть... От 9 тысяч фунтов там, до 2-3 тысяч фунтов и так далее. Все эти деньги даются правительством. Каждую семью, чьи там сын или дочь идут учиться, оценивают финансово и в соответствии с этим выделяют помощь. Но я думаю, это сейчас практически делается везде. Но очень все равно, все равно это все непросто, потому что, вы знаете, так сказать, даже транспортная система, как, вот сейчас увеличили опять на 6 процентов на поезда цены а 10 а, а вот у меня сын например, ездит в Лондон у него, него где-то 40 фунтов знаете, каждое утро заплатили вот то есть хочу сказать что все это непросто все это дорого и конечно Вся эта ну, система, она финансовая, она тоже требует какого-то соответствующего, я не знаю, координации. Может быть, с приходом либористов как-то это все снизится. Ну, это только, как говорится, надежда на сегодняшний день. Значит, что касается э, количества университетов, здесь их очень много. Здесь очень много. Здесь э, не, несколько сотен университетов. Но, опять-таки, э, они разные. Ну, есть высшего, так сказать, вот какой-то уровень десятка. Потом идут университеты, так сказать, такого среднего уровня, но тоже престижные, тоже те, которые, после которых берут на работу, где-то порядка 50-60 университетов. А дальше идут так называемые группы политехов. Ну, как у нас было, политехническое образование, такое прикладное в большей мере. И там, конечно, теории уделяется минимальное количество, так сказать, времени, а в большей мере все это что-то уже чисто практическое. Вот, вот эти выпускники этих университетов, они, конечно, имеют большие шансы получить работу, устроиться и так далее. Кстати, сегодня объявили о создании 11 специальных научных центров Великобритании, как они, как они сказали, давайте сделаем Великобританию величайшей научной страной в мире. Ну, любят они это тоже. Ну, вот, понимаете, вот чем схожи две эти нации, я имею в виду российскую и британскую, она состоит в том, что и те, и другие не могут без величия. Они имперцы. Они почти одинаковы в этом вопросе. Поэтому Британия она всегда будет поддерживать Украину, потому что Украина борется с, так сказать, с имперскими амбициями России. Не потому, они просто знают, они понимают, они боролись с немцами в свое время, они, так сказать, одни остались, для них это как бы святое. Так вот, вот это вот, скажем так, очень такая привлекательная идея, правда, деньги там под это? не очень понятно, откуда они брать будут, но хотят, чтобы вот всех ученых собрать под единой крышей и так далее, чтобы они вот занимались, что-то такое делали. Я, конечно, не верю в это, так сказать, тем более, что, в принципе, сейчас трудные времена, очень трудные времена инфляционные и так далее, и, а для этого нужны средства, где их взять? Им нужно людей привлечь на работу. Я вот сегодня удивительную цифру узнал. Просто она фактически прозвучала с трибуны. 8 миллионов человек в Великобритании, они тупо говоря не хотят работать. <связь> Это те, кто, ну, скажем так, рабочий. ну, то есть, грубо говоря, с 18 до 66, 8 миллионов, они не безработные. Они просто не работают. Вот просто не работают. Это те, кто сидит на бенефитах, это те, кто купили квартиры, сдают их и на это живут. То есть, условно говоря, вот эта вот категория, так сказать, 8 миллионов. И как-то а, дефицит э, на сегодняшние э, свободных вакансий более миллиона. Их надо как-то заполнить. Ну, то никого не загонишь. Поэтому вот, вот это высшее образование, его тоже надо корректировать. Пока об этом не говорится. Пока, об этом, пока только говорится об одной в одном направлении, что необходимо... Из бедных семей туда больше направлять талантливых, так сказать, отбирать талантливых детей. Вот это, так сказать, одна из главных, так сказать, позиций. Но это все. А там нужна реформа, как мне кажется, как мне представляется. Потому что то, что мы видим, и финансовая сторона, недоступность. Поскольку, да, ты набрал эти кредиты, но потом тебе нужно будет их отдавать. Более того, если это все меньше 28 тысяч фунтов у тебя будет, но ты после университета пришел работать, у тебя зарплата там 30 тысяч, значит ты уже начинаешь отдавать эти деньги. Если меньше 28 тысяч, то пока ты не отдаешь денег, то есть как бы все все нормально, нормально и так далее. Но извините. Тут на 30 тысяч люди уже, извините, в очень тяжелом положении финансовом, при, при, при нынешней системе цен и так далее, и так далее. Поэтому вот это все не бьет. Вот здесь разбалансировка однозначная. Нужно решать финансово, так сказать, эти вопросы. Ну и, конечно, тут нужна, как мне кажется, большая кооперация со штатами в этом вопросе, потому что все-таки вот там университеты, они по-любому мощнее, они... И финансово мощнее, и, так сказать, с точки зрения какого-то опыта. Понимаете, это же не, не, не то, что здесь этой базы нет. Особо такой вот научной крупной базы ее нет. Они си сидели в сети банки, теперь их разогнали, они уехали во Францфурт, уехали в Париж. Так сказать, окей, дальше что? Это что, что за база? Лишили, лишили денег друг друга, что тут какие-то крупнейшие научные институты, их тоже нет, их тоже нет, это практически единичные какие-то вещи. Да, Великобритания, ну, там, не знаю, седьмое место в мире по производству вооружений самых разных. Ну, ну про, простите, это что, тут нужно какие-то университеты, институты, но ну, ну, нет этого. Еще раз повторяю, потребности как таковые, их нет, поскольку нет промышленности, то нет и института соответствующего. И, и, и я считаю, что не совсем глупой идею того же Трампа, при всем моем негативном к нему отношении, что нужно промышленность вернуть. На, так сказать, на территории Соединенных Штатов. Ну, простите, если у тебя нет промышленности, значит, а кого ты готовить будешь? и студентов. Кто там работать будет? Инженер. Где? Что это? Откуда? Понимаете, это как бы из воздуха так давайте, теоретически. Давайте там говорить, предположим, изучение религиозных, religion studies, да, там, изучение каких-то религиозных тенденций. Это хорошо, полезно, но, слушайте, там, там же не надо то по 100 тысяч каждый год туда направлять и так далее. То есть здесь вот это, вот этот баланс, он, конечно, так сказать, существует, ну, тянутся, из России, по крайней мере, ехали, сейчас, наверное, нет, думаю, что нет, но раньше было много, и знаете, чем кончалось чаще всего, что кто попадал, кого засовывали пап с мамой вот в эти вот крутые заведения, они оттуда убегали, потому что трудно, потому что тяжело, там не погуляешь, и как бы требования очень высокие. Кажется, такая свобода, кажется, бери столько знаний, сколько тебе хочется, ну и вылетишь сразу, если не возьмешь столько, сколько нужно для экзамена. Так что, в общем, вот такая ситуация. Но это я старался как бы рассказать не то, что в Википедии все открытия могут почитать, а просто какое-то свое личное представление об этом, собственно, что я считаю главным, да, вот, вот мне так кажется. Может быть, я не прав, может быть, кто-то критиковать, так сказать, будет. Ради бога, с удовольствием, с удовольствием поспорю. Ну, ну что так ж. Что, вот э, все, что я хотел сказать. Спасибо большое, Александр. Было очень интересно послушать. Значит, в следующий раз мы уже закончили с образованием. Поговорим о других каких-то вещах. Всего вам доброго, до свидания, успехов.